Ну что ж, продолжаем прохождение Warcraft 3 Reign of Chaos. А, прошлая глава у нас была культ проклятых, а теперь у нас глава номер 5, наступление плети. Напомню, друзья, мы сейчас находимся в преддверии выпуска совершенно новой игры Warcraft 3 Reforged, и поэтому мы проходим классическую кампанию Warcraft 3. Погнали, друзья, глава 5, 5 наступление плети. наступление плети. ранним утром следующего дня Артес и джайна подошли к деревне харглен что же они там увидели сейчас узнаем что-то какие-то выстрелы слышится что тут происходит Харглин, наконец-то сейчас бы немного отдохнуть похоже они готовятся к битве битве с нежитью я так понимаю П принц Артес, ночью неведомо откуда появилась огромная армия из тьмы. Они уже напали на несколько деревень, а сейчас они направляются сюда. Проклятье. Джайна, я останусь здесь и буду защищать деревню. Ты должна как можно быстрее добраться до лорда утра и рассказать ему о случившемся. Но. Джайна, иди. Дорога каждая секунда. Отправил, короче, он ее на секретное задание, а сам остался сдерживать нападение на, на плетей. Доблестный поступок, я вам скажу. Постой. Что находится в этих ящиках? Что же там интересно? Очередной груз зерна из Андарала. Не беспокойтесь, милорд. Зерно уже раздали зерно? крестьянам. Чумное О, зерно. Нет. Которое мы видели в прошлой серии. Я так, так значит, понимаю, что это чума не убивает людей. Она превращает их в зомби О как, вот это поворот Ну что ж, давайте-ка дадим Тогда отпор этим зомбакам Итак, что, ребят, мы видим В данной кампании и в данной миссии Давайте посмотрим задание Продержаться 30 минут К Харглену приближается армия нежити А Артес должен удержать город Пока Джайна не приведет рыцари лорда утера да то есть очень сложная миссия я помню по прошлом прохождению и играем ребятки мы на самом сложном уровне сложности а потому нам будет еще сложнее поэтому давайте сейчас грамотно будем координировать свои действия ну, для начала предлагаю сразу же сделать несколько крестьян. Значит, развить нашим рыцарям защиту и развить добычу дерева. Так, крестьянам будем направлять сразу же вот сюда на добычу леса. Нашим многоуважаемым артесам я, наверное, сейчас возьму что-нибудь полезное. Это либо зелье маны, либо свиток защиты. Ну, наверное, свиток защиты будет гораздо а лучше и давайте сохраним игру, чтобы начинать уже Я с этого свету. именно места. Также предлагаю развиться... Развить что-нибудь полезное Итак, основная миссия Нам сейчас необходимо просто-напросто выстоять Разумеется. И выдержать все мучения, Отличный которые план. лягут на наши, плечи. на наши плечи Предлагаю сразу же развить все возможные а, шту штуковины Которые только можно Исследование развить завершено. Ваш, Я заболтался, но тем не менее Давайте разовьем а, пушечки, пороховую смесь а, нужно построить нам сейчас башни. То есть очень много башен по возможности надо будет сейчас отстраивать. А, так, у пехотинцев, значит, а, ясно, у нас есть а, особенность, которая у нас развивается уже, да? То есть мы как, будем как, сдерживать а, стрелы гораздо лучше. Есть. И сейчас основная задача все-таки сдерживаться, сдерживаться и сдерживаться. С какой стороны у нас нападут, я пока не знаю. Давайте сделаем еще крестьян. На добычу золота. Золото у нас должно быть всегда. И по возможности не кончаться никогда. Так, башни. Здесь у нас со всех сторон стоят башни. И нам желательно Я бы готов. укрепиться, да, как следует по всем и фронтам. Так, ну что, у нас там готовы крестьяны. Разработки завершены. Предлагаю усилить стены наших зданий. Это нам очень сильно поможет. Так, есть у нас лекарь. Есть у нас, значит, пехотинцы, у которых тоже развилась способность. Так, ну что ж, давайте разовьемся по максимуму. Все, что можно развить в казарме. В кузнице, точнее. Не хватает дерева. Вот у нас, ребятки, проблема и... Ждем, я пока мы свету. не разовьемся. Периодически буду сохраняться, потому что э, очень важно здесь э, именно сохраняться. Так, э, ладненько, э, самая основная Где задача рак? у нас есть. И пока я буду сейчас пытаться Война отбивать всевозможные э, нападения. М, смотря с какой стороны Хорошо. будет что угроза. Хилов ранен? стараемся держать. А, так, значит, э, смотрим. М, пока стараемся держать... Э, э, состояние без расходов, чтобы просто отбивать атаки. Так, смотрим, кто у нас да. есть. А, сейчас у нас на дерево пойдет угу. еще один чувачок. Ну, а, мы прийти, начинаем, мы а мы начинаем мы начинаем сдерживать наступление нежити, да? Мы не так, да, давайте, ребятки, держимся. в любом случае нельзя завершено. отступать. А сначала вырубаем а самых жирных и по? спасаем своих ребят. Но не получается у меня спасти всех, а потому приходится надо отхватывать. Да, да, да вдруг... надо поближе подвести. Стараемся держать ребятки войска а, Вот этого хорошо. крестьянина хорошо. пытаются а, зафокусить даю но я его пока в... что держу получается у меня воздержать Чего? да ты хорошо. давай ремонтируй. надо всех работников да, поставить Дай в режим а, ремонта а, Так, а здесь работа. у меня все отлично бегают ребятки дошел да, ты достраивай хорошо. давай башенку О, вообще башенки мне кажется здесь может, строить вы? на каком-нибудь определенном расстоянии. И чтобы их сдел... здесь было просто а, дохрена. Я предлагаю сделать какой-нибудь фортпост в центре, чтобы мы могли оттягивать нежить на себя. Чем могу помочь? Да, да, да. То есть. Тогда у нас все обязательно как? получится. Как? Так, вырубили у нас одного пехотинца. Давайте восполним эту потерю, чтобы примерно держать всегда 40 без расходов. Так, давайте сохранимся по-быстренькому. Теперь уже на двоечку. И будем дальше развиваться. Так, у нас опять нападение. Артас, давай в бой. А сейчас у нас просто упыри. Башни построены. Я, наверное, сейчас прикажу христианину построить какую-нибудь мастерскую. вот здесь вот Ну, Артасом, наверное, будем держать по максимуму его возможностей. Так, здесь строим башенку. Сторожевая башня. Так, ну ладно. Пускай пока как стоит скажите. как есть. Сейчас еще у нас будет скоро постепенная да, миссия, которая, которую мы просто-напросто обязаны выполнить. Так, где у меня еще крестьяне свободные? А, я что-то не вижу. Что-то как-то быстро у меня их уничтожить. давайте я сделаю еще одного. А двое пускай будут на добыче постоянно. Я бы лучше сделал троих, да? Поэтому надо еще сделать парочку крестьян, как минимум, да? То есть... Все у нас пойдут на лесодобычу имя права, а, Так, давайте смотрим Откуда готов. у нас будет нападение Будем стараться сохраняться Опять После каждой работа. атаки ну, я, пошел. я бы, наверное, вот сюда еще поставил Вообще надо башенки ближе друг к другу ставить Раз у нас здесь основной башенный форт Я предпочту, наверное, здесь Укрепиться Давайте-ка поставим вот сюда тоже башню Вообще, надо стараться держать сейчас все башни, какие только возможны, и постепенно усиливать центральную защиту именно вот здесь вот, да, то есть... Хорошо. Да, то есть именно по всем фронтам нужно успевать да. работать. Так, сюда, значит, Добро мы заводим двоих человек. А давайте сюда сейчас как отведем двоих. Чтобы, если что, в случае чего, они могли отвлечь внимание на себя Сюда двоих и как в эту скажете. сторону тоже так двоих точно. Потому что отсюда тоже могут на нас напасть и Ну и, конечно, а, вот отсюда нападение смех И давайте кормируем огонь Надо было давно уже сделать пушки а, Я бы вы не знаете сейчас кого вот, того вот а, сзади шамана Шамана-никроманта да, но мы Свет сейчас дает рисуем дает остаться несил. без какого-нибудь пикатинца. Я постараюсь все-таки всех отпиливать по свету. возможности. Не нужно, ну, Так, так, так, почти теряем пикатинца. успеваю отпиливать, так, так, так. Держим, держим атаку. Да, нужно по возможности успевать отражать да, нападение я всех, оставшегося свету. Так, скоро да, будет у нас дополнительное задание. И Что нам прикажешь? нужно на него будет что-нибудь ранен Так, здесь мы тоже укрепляем башенку. Может даже Все? желательно стрелковый делать. Так, здесь тоже ставим башенку. Uh -huh. Вот сюда прям. Так, я вообще бы поближе их ставил к центру. Мне так опять просто проще работа? будет а, вокруг них бегать потом, да? И отбиваться. Вот, то есть я бы вообще вот сюда поставил башенку к центру, чтобы можно было заманивать сюда врагов. Так, а, давайте-ка мы сейчас сохраним опять игру. Сохраним уже теперь на однёрочку. Продолжаем. 23 минуты осталось. Постараемся выдержать. Так, что у нас здесь? Орудийный расчет построили, но да, этого недостаточно. Я бы сделал еще какой-нибудь храм истины, чтобы у нас здесь производились уже какие-нибудь жрецы и поставил бы его куда-нибудь, ну, не знаю, можно и вот здесь снизу поставить, но постройка завершена. я поставлю где-нибудь вот здесь сбоку, рядом с алтарером. Да, вот сюда давайте поставлю, и будет идеально. Так, все, активно. идем вниз. За Нас нападают, а раз нападают, надо России срочно пощады. всех выносить. Вы пехотинцы, конечно же, отвлекут внимание, парить. а мы дело. постараемся вынесем пока вот это все дело, да, то есть конечно. пехотинцы я подхилю немножечко, а после мы стрелками, значит, раздамажим, попробуем Отстройки вот этого типа. Ага, то есть так-так-так. Это вами будете сразу. Детра. Вынести нужно сразу же катафунты все. Да, то есть, и вот я так вот мы и похонечку и выносим. Зачесть Получаем отвагу. уровень, а берем, значит, массовый а, отхил. Конечно. Мас рез, так называемый. Чтобы у нас Отличный мог благо. сразу же воскрешать всех подряд. Да, то есть вот тут у нас пушки, я вообще предпочту. Вытягивать всегда на пушке вот сюда. Где? Здесь мне вообще хочется а площадь сделать, да, чтобы она со всех сторон обстреливалась и чтобы откуда не зашли бы у нас войска, у нас везде был какой-нибудь контроль, да, то есть они нужно кланяться. Смотрим, здесь добыча леса идет, а добыча так пушки развиваем. Здесь настроится храм истины. Я сейчас здесь тоже все разовью. Дерево, кстати, у нас не так сильно много. Но у нас, ребятки, работают над этой проблемой. Я, наверное, сделаю еще одного крестьянина. Да. О, скани... Так. Замечен большой караван нежити и вот сейчас. Зерна. И сейчас, да, я, наверное, предпочту все-таки телепортироваться туда. И мы все это дело там... Его постараемся нужно остановить, прежде решить. чем он доберется до других деревень. Давайте выдвигаемся. Да, могу. то есть мне желательно побольше армию. И не да знаю даже бруди. как сделать. То есть я постараюсь сейчас выдвинуть всеми своими войсками, которые да у меня сельство. есть. Я просто-напросто буду по пути сейчас себе подкрепление по подгонять. А мы пойдем тем, тем временем туда. То есть нам просто сейчас необходимо туда выдвигаться, и завершенно нам завершенно. необходимо просто там не это все дело зачистить. Отличный план. Все, выдвигаемся. Что прикажете? Выдвигаемся в срочном порядке. Правда, я не знаю, на через что набали. мы пойдем. На нас как раз нападают. Свет дает мне силу. Я не знаю, как Конечно. у нас получится отбить атаку. Но если с... что, я сохранился. Ну, так, выводим. Выводим под, так, а, выводим под башни. Выводим под башенки. Расход. Да, то есть один стоит. Это плохо очень. А вот, Она надо на здесь башню еще строить. Так, прикажешь? под башню выводим. Да, есть. то есть для этого я, собственно, и а, пехотинцев и создал, чтобы Рода они бандер! хотя бы здесь а, мансили и вы куда-нибудь выманивали, да, то есть вот того надо вырубить, а не сюда. Куда у нас стреляют, да. Нас то есть вроде Наш бы есть, как бы, да, то, то есть перспектива. Прогиб. Но мы сейчас постараемся все-таки как-то аккуратненько дело. обойти Разумеется. все это дело, да, растянуть. Имя да, то есть нас, у нас плак. немножко покоцали, но Разумеется. ничего страшного. Я все-таки предпочту Иди сейчас да, ворваться, блин, убивает моего бойца одного и мне сейчас желательно сразу же вынести Замри здесь быстрее, все Вынести нужно просто быстро, груст, максимально быстро Максимально быстро вынести Если что, сейчас я всех отрезаю и у меня пойдет в бою Замри Мне нужно просить, просто сейчас это все дело здесь вынести. И вынести Иначе это будет потом просто-напросто усугублять всю ситуацию в целом, ну, да, то есть максимальный, значит, фокус в это все дело. Сейчас я возьму все, что отсюда выпадет и телепортируюсь обратно. Будем молиться свету, чтобы А нет, сначала нужно воскресить своих людей. Сначала нужно воскресить ребят. Так, сколько мы воскресили, я не Свет, знаю, но что-то как-то маловато, мне кажется. Не нужно тланяться. Сколько мы воскресили, план. и давайте идем обратно в наш лагерь. Разумеется. Идем в лагерь, здесь у нас будет хотя бы хоть какая-то подмога, да, то есть у нас в виде башен, вот мы прибываем Дева. и все За выносим. И да, наш артест немножко усилился, и это очень хорошо. Так, сделаем несколько целителей, разобрались мы с основной миссией, на самом деле эта второстепенная миссия была очень важна, а, так как э, нам теперь будет немножко Чем... попроще. Ну, так, ты давай зашу. ремонтируй или же здесь застраивайся. А, потому что нам необходимо сейчас будет здесь очень много башен, но надо будет сделать нам, чтобы держать, собственно говоря, оборону. Ну, давайте сделаем еще и орудийный расчет. А, мы, мы, как вижу, по чтобы войскам приехать, немножечко просели, не а потому служу делаем сцены. орудийный расчет. Я и служу немножко давайте отферим. Да, здесь, так, все, теперь держим Свою здесь оборону. А, между башенками Отличный будем сейчас класс. мансить, будем заманивать сюда За вот этих пупырей, которые будут класс. благополучно Конечно. расщеплять на атомы наши с вами башенки. Да. Не успел я, значит, да. захилить своего бойца, Свет но мне силу. Нам сейчас главное Подстроить здесь пульсировать. М, так, да, караван мы вынесли, давайте на третье сохранение сохранимся, чтобы у нас было... Было к чему вернуться. Все отлично. Я служу свету. Теперь постараемся здесь держаться. Да, господин Так, uh -huh. это у нас, значит, Хорошо. мужичок все отремонтировал. Молодец. Ваши нужно нам как можно больше. Они желательно должны быть в разных здесь местах. Да, то есть желательно, чтобы На они были. Что так, так, так. Вот тут и уже у нас нападает более тяжелая артиллерия. Выдвигаемся и выносим вот этих его. вот больших ругаев То есть, как видите, не у нас уступает. сейчас фокус идет с башен, Они очень интересный подошло. У нас, как видите, здесь круговая идет оборона башенная И Сань, мы сейчас достаточно отбану. легко бы не справляться со всеми этими упырями Так, ну, и все, тем временем мы сюда отступаем и берем да, свободного работа, работника. Да, сейчас можно поставить еще где-нибудь башенку. Я бы вот здесь вот заткнул, да, снизу. Потому что здесь тоже могут пройти. Но я, наверное, вот здесь, вот этого места поставлю. Насколько есть... я знаю, у нас Родом... еще есть uh, башни, которые очень сильно Приступаю. выносят uh, тяжелые башни. Свету. Здесь я уже, видите, не стану ничего строить, потому что ну будут крепятся к середине. Так, сохраняем. Я надеюсь, сейчас слишком мощного давления не будет. Так, исследование так, так. завершено на расчет я бы, наверное, еще стройка сделал завершена Так, сколько у меня таких да, бойцов? Так Троечка Так, давайте сделаем... А, у меня стрелковых вообще нет бойцов Я бы, наверное, сейчас да, тоже сделал Давайте Должен. еще знаете, что сделаем? Хорошо. У меня пока есть ресурсы Я сделаю дополнительную казарму Прям вот здесь Почему бы и нет? Здесь можно построить какую-нибудь тоже Сторожевую башню обычную И ждем гостей Ждем еще раз ждем еще Все, четыре пехотинца Родопадъем. есть. Так, отсюда нападение. Отсюда нападение. Еще плюс это нападение интересно тем, что здесь, смотрите, имеется у нас катапульты уже, да. То есть я бы здесь сделал какую-нибудь орудийную башню. Да, выносим катапульты. Они очень сильно раздамаживают мои башенки. И мне нужно просто-напросто успеть. Просто напр -напросто нужно успеть все это дело вынести. Нужны стрелки срочно, чтобы с этим делом совсем разбираться. Так, Хорошо. ну и, конечно же, вот это плохо, что у меня здесь сейчас все вынесли. Я сделаю завершено. сейчас немножечко покучнее это все дело. Угу. Вот, а совсем клинично я их ставить клавица. не буду, потому что в Зачейте процессе отвагу. это будет уже массовый урон, как скажешь, будет который нам не очень-то интересен. Так, хилы вообще должны стоять, Чем и, могу а хилить да, где-нибудь а, обособленно. Вот Приступаю. здесь, например, в этом месте. Повинулась. То есть они должны стоять и хилить просто тупо. И никуда не лезть на рожон Я такой. служу святого. Так, Артес, а он у нас сейчас, Постройка значит, бегает. А, тут Отличный есть магазинчик план. такой, и купит там, наверное, какой-нибудь. Ага, Зачейте у меня же здесь отвагу. есть еще свиток защиты остался. Отлично в случае Конечно, чего мы его используем. Разумеется. А здесь мы можем поставить башенку тяжелого плана. Да, господин. А сюда мы поставим башенку полегче. То есть, как вы Борас видите, я специально вас. их ставлю на расстоянии, чтобы у нас они от масса да, каких-то не разваливались быстро. Кто-нибудь ранит. Так, что у нас с бойцами? Значит, сделаем сейчас мы стрелков. Три штучки, я думаю, пока хватит. Постройка вот сюда поставим. И будем ждать. Так, где Чего? у меня еще один Хорошо. боец? Вот. Ну, сюда пошел. крестьян переводим. Надо, кстати, пополнение крестьян тоже периодически делать. Сохраняемся на первое сохранение. И будем держаться. Нам осталось 15 минут, ровно половина, друзья. Как, ровно как половина. Точно. У меня уже проще, потому что Может, я бесплатно. в каком-то да плане уже проверили. отразил нападение да, небольшое. Точно. И теперь мне стоит ждать, мне кажется только сверху и снизу. Вот идут снова бойцы, заманиваем их под башни. Пришел Лич. Лича нужно срочно фокусить. Лича фокусить нужно, нужны стрелки срочно, нужно все сейчас в Лича. Нужно все в Лича. Он очень жесткий тип. Не нужно. Артез у нас будет сейчас стараться. Давайте-ка сделаем защиту, кому сможем. Свет. И надо фокусить Лича. Сейчас поднимем всех после боя. Да, лича мы выносим в первую очередь Отлично, все Лича вынесли и отступаем к центру Ага, то есть так да. Успеваем, воскрешаем, кого сможет совершенно. И Боиня стараемся облака. выносим теперь катапульты Да, очень жесткий просад На самом деле просадили наши Но ничего страшного Ничего страшного в этом я не вижу Выносим катапульты это очень Воильная опасные права. штуковины. А со скелетами справятся свету. наши башни. Все, отходим Мой назад. На Все, отходим и назад. И сейчас продумаешь. затянем просто-напросто под да, башню продумаешь. врага. Вот сюда под башню затянем. Вот да, здесь, ура, здесь ура. можно башню поставить. Света так, Артас что это прям вообще в окружении. Молоток ему всегда нужно сохранять. Конечно. Так. Выносим сейчас толстожопых. Вот. А уже потом всякую ми так, укажите знаете, Войны у нас я поездки настреливает замечательно Да, вот таким вот образом мы потихонечку справляемся Надо не забывать делать а, нам простых, а, простых, значит, работников Так, снова мы нас немножко просадили, да, то есть делаем 4 примерно где-то пехотинца а, Делаем, значит, еще 2 стрелка Делаем от 2, значит, и еще одну волшебницу Попробуем сейчас как-то по-другому, да? Хорошо, что здесь у нас башенки сохранились. Значит, надо вот это, а, типа, работа. всех на ремонт что, отправляем. Что-то, да, -да, -да кто у нас попил. бездействует, надо всех на ремонт. Да. Тот, кто готов, ну, надо его пошел. срочненько... Хорошо. Значит, вот сюда и тут тоже башенку Хорошо. поставить. Башенки, башенки, все должно быть в башенках. Итак, продолжаем, значит, отражать нападение нечисти. Артасом надо сбегать в магазинчик. В магазинчике есть много чего работа? хорошего. Работниками мы, значит, сейчас угу. постараемся все дело восстановить. Ну, а вот сюда бы я угу. бы тоже поставил какую-нибудь башенку, чтобы у меня все было строго под башнями вашим было очень-очень много. Все, ремонтируем по возможности все, что можно. Что Сюда, значит, ставим Ага, а, а, значит, что такое? А, убираем одного пехотинца. Нам расходы сейчас пока что они нужны. На что жалуетесь? Хилы. Стрельки. Один пехотинец, Есть! но одного пехотинца на самом деле маловато. Ага, понял. Так, ты беги и давай сюда, светом. а вы бегите туда, что потому прикажешь? что сейчас будет нападение, я уже чувствую это. Арты, значит, покупает нас массовые а а и давай? идет обратно. Так, так, так. Я смотрю, нам нужно срочно, срочно заманивать, заманивать куда-нибудь центр вот этих больших пугаев. Так, давайте восстанавливаем, восстанавливаем, восстанавливаем. Так, нужно больших бугаев подстрелы заводить. Подстрелы заводим, подстрелы. А уже позже, а уже позже, а уже позже. Так, ты давай выноси эти все штуки и стрелков тоже даже же отправляем, да. Они очень хорошо орудут, я смотрю, и выносят все наши башенки. Но мы не улыбываем и ставим их обратно. Отлично. Я служу свету. Так, сохраняем бойцов, выносим, выносим все эти штуковины, блина. Отлично, вынести вроде. Выезды. Разумеется. Так, встаем сюда. Стем. И здесь мы тоже башен наши прокачиваем. Сюда можно на какую-нибудь тяжелую поставить башню. Здесь, да? Так, делаем двух еще. А, у меня расходы, смотрю, уже поднялись опять. Черт, побери. Надо как-то дело исправить, я так понимаю. А, а, как исправить? Готово. Расходы поднялись, это же у нас теперь будет меньше добывать. Блин. Так, надо что-то срочно с этим делать. Я готов. чем можно сделать? 42. Да, Ладненько, тогда сейчас мы по-другому сделаем. Так. Чем могу помочь? Hm, хилы у нас пускай здесь опол... э, Прикажу, Так, а тут у нас тем временем no! снизу нападение. А, уходим вверх. Конечно. Уходим вверх. И пытаемся раздамажить вот этих вот жиропасов. А тем временем стрелки должны орудовать по вот этим целям. Стараемся выносим просто все это дело. Не нужно как можно быстрее. Да, здесь у нас вынос идет вот этих самых... Вот, отлично, значит, у нас здесь орудийный расчет работает. Все вносим и аккуратненько отходим. Пока что все под контролем и да, я думаю, что можно сохранить. Так, Чего? ремонтируют наши работники все, все эти вещи. Так, давайте сюда мы поставим еще, наверное, какую-нибудь башенку. Да, давайте вот сюда вот, воткнем ее. Хорошо. Тут она нам тоже пригодится, потому что отсюда тоже иногда наступают. Постройка завершена. Так, Отлично. Постройка да, завершена. Отлично. Просто великолепно. Артес не забывает использовать свой uh, свиток. До возвращения Утера и Джайна осталось Приступаем. 10 минут. И сейчас начнется самый хардкорый. Так, стрелки Иду. все в центр. Хорошо. Вот сюда вот. Да? Я могу а, здесь значит, невидимость и замедление. Отлично. Да, мой друг. А, и оружейный расчет, огонь, так как у нас дальнобойное такое да, средство, будет настоять позади. Вот сюда еще одну башню поставим. Да? Да-да-да, обязательно. Так, здесь у нас готово. Сюда можем тоже какую-нибудь покрепче башенку поставить. Орудийную дальнобойную. Все, укрепляем башнями со всех сторон. Я понимаю, что нам их расшатают рано или поздно, но нам необходимо укрепляться. Uh -huh. Так, И пошла жара. Нам нужно срочно uh -huh. вырубать леча. За так, давай, отвагу. это за лечом. Отличный срочно флаг. за, лечом. за да, как здесь как у нас обстрел идет в жир... В... В... Джиробасов. Свет, дает Лича мы свет. сейчас тут О, Так, так пощай, идем пощай, срочно в лича. Все стрелки в лича. На Да, отсюда можно постреливать периодически. чего-нибудь. Так, мы Разуми. сейчас выносим все лича. Срочно. Не все выносим ловиться. лича. свет. все, отлично. Лич сливается. Теперь выносим всех остальных. 22 у нас осталось. А а нас делаем оставали. мы сейчас, значит, трехотинцев. Не нужно, отлично. Так может быть кого-то даже можно отбить Я служу лопы. Ну что ж, прикажи, что будет так. Во имя правосудия. Не получилось, но мы все-таки сдержали что эту за атаку. За и отвагу. Это уже хорошо. А денег, как видите, меньше становится. Да, мой друг. А, вынесли у меня Прикажите всех стрелков. Давай, как же верю На самом деле Ух. очень плохо. А, давайте все доберем, значит, пехотинцев и поставим. Нет, не пехотинца, а двух стрелков хотя бы. Стрелки должны Так, так, так, здесь постройка завершена Ремонт есть, ремонт идет Так, так, так, наступление снизу Разум Наступление высказать. такое нехилое, я бы сказал Так, выносим я Выносим вот задержан. этих типов Да-да-да, лучше башенку. По возможности Так, так, так, нужно поднимать по возможности Своих ребят Да-да-да, да, да, я думаю, что я сейчас готов? самый нужный момент Для этого а я, я я я я я теряем бойцов, теряем, теряем бойцов, теряем волшебницу, ай а, потеряли волшебницу, ай потеряли. Да ладно, себе. на самом деле сильно, очень сильное нападение. Так оправа. отходим под башни, конечно, отходим не стесняемся Отличный под план. башни все. Есть, не надо, не надо, отходим под башни. Все, все, все без геройства без без так всякого рост. геройства отходим, да, то есть не надо что стесняться, надо уметь просто-напросто отходить. Вот свет этих тихо всех мы должны контролировать. Так, все, делаем еще работника. Нам нужно успевать еще и все это дело ремонтировать. Что так, хилые работы, хилов есть? надо спрятать подальше. По ну, так вот, ребятки, да. происходит у нас оборона этого всего дела, да, то есть... Я предпочту, наверное, так, ну, с дерева отправлять, да, да я там, думаю, да, нужно будет хорошо. одного человечка. Нам сейчас нужно укрепляться. Да. Нам нужно сейчас здесь ремонтировать все это дело по-хорошему, да, то есть сейчас-сейчас-сейчас все это дело отремонтируем и поедем дальше. Здесь бы я, наверное, что-нибудь поубирал бы для разнообразия. Так, стрелки да, есть. Хорошо. Стрелков Едем. сюда оставим. Уже в пути. И здесь у нас, значит, еще можно кого-нибудь сделать. Так, может, еще один орудийный расчет? Не, нам нужны сейчас пехотинцы. Нам нужны танки. Танков нам не хватает, всего лишь два танка, этого маловато. Этого маловато. Вот эту башню надо зачинить, заремонтировать. Так, все, сейчас мы, значит, сохранимся и ждем опять атаку. Сейчас будут атаки жесткие. Атаки будут сейчас жесткие, и нам надо держаться до последнего. Сейчас может даже свиток... Вот, вот, вот, идет атака. Идет атака. Так, нет, нет, давайте, давайте, давайте, агрим на себя. Агрим на себя, Агрим под башни, Агрим под башни, да и и влеча все влеча все влеча, поливаем влеча, Вливаем все влеча, максимальный ущерб дает максимальный ущерб меча все, так отлично и теперь выдвигаемся сразу в катапульты, так так так по возможности лечимся. и все в катапульты в катапульты еще раз в катапульты, так. Есть у нас тут нет крестьяне. Крестьян, что-то я не вижу. Еще двух-трех троих сделаем крестьян. А, хилы у нас куда-то делись. Куда а, пожалуйста. у меня же есть крестьяне, черт возьми, а. Крестьяне Конечно. же у меня есть. Почему-то сразу всех хилов и куда всех, а, всех значит, да, пулеметчиков да, меня хорошо, выносят. Иду. Так, давайте-ка вы что-нибудь здесь строите уже, а? Хорошо. Вечно, они любит лоботряснички. Да. Так. А, давайте на ремонт. Опять работа. На ремонт. Работа, работа, конечно же работа. Не опять основа. Блин, Я тут башню вынесли. Я пошел. Так, так, так. Давайте смотрим. 29 у меня. Делаем цель. парочку, наверное, стрелка Золотой рудник скоро ну, и Понятно, что он скоро искрят. Нам еще пять минут осталось. Пять минут сохраняем на двоечку. Нам надо, ребят, продержаться. Основная миссия это продержаться Все? в этом Хорошо. хаосе. Я служу свету. Так, ставим башню. Да. Еще ставим башни. Там снизу, я смотрю, у нас уже опять накаляется Хорошо. ситуация. Вот а они идут у нас права. упыри. Упырей выносим, выносим упырей. Так, так, Заманиваем, заманиваем, Конечно. заманиваем. Так, Почему? работников Бой отдельно. Работников Хорошо. поддельно. сюда мы направляем э, один бойцов, Эй, а, а в катапунте пути. направляем других бойцов. Так, так, так, так. Пытаемся отхилить по возможности кого-нибудь. Скелетов Свет очень дает много, дает очень много скелетов, си. друзья, очень много просто скелетов. Это не должно да, так быть. Отвагу. Надо срочно выносить всех скелетиков, все башни рушат Самые наши, блядь, черт возьми, а. У меня здесь и работники, и все. И работники месяца, и работники года здесь собрались. Выносим все это си. барахло, выносим, выносим, Блин, куда мне все опять девались, мои работнички, а? У меня на лесе даже никто не остался. Ну, Это просто как здесь, друзья. Три Постройка минуты остается. Так, делаем еще войска. Нам И нужно срочно... Так, светл. вот работничек. Работ? Пускай идет на стройку. Хорошо. Строй давай, родной, строй. Я я так, еду. Еду. так, остаются, значит, у меня два стрелка. А, а остается, значит, артас. Да, два броня. стрелка артаса. У него сай. способность не восстановлена. Я думаю, что надо срочно Разумил, сейчас маны подкопить. У нас здесь зелье маны лежит. Так, Отлично. Отлично, беда храбрость он положил. Молодец какой, а. Так, взяли силу. Берем, значит, восстанавливаемся. Конечно. Я сейчас попытаюсь, все-таки кого интересно. Отличный план. Надо, надо от отрезать, кто здесь у нас спал. Давайте, постараемся сейчас всех отрезать. Потому что трупы, я смотрю, есть. И это, да, это реально Эй, нам, поможет. Хорошо, Жду, это нам поможет. Нам поможет, да, да, да. Отлично, Вы отлично, отлично. Опять идут. Опять постараемся. Ах, ты не того отхилил, а! Как как -то не -то того отхилил, не жить, прит. Мне же прет. сейчас большими пачками просто стараемся выносим. Так, где у меня крестьяне э, вообще? Да, да. Пускай на строительстве сейчас находится. Так, э, блин, выносит, отхиливаемся, отхиливаемся, отхиливаемся. по максимуму. Э, выносим катапульты. Выносим катапульты, значит, они у нас очень-очень сейчас нам сильно вредят. Ну и здесь, конечно, так Пожите, отходим назад. Да, глубину, пока что я вижу, что сдерживаем силы. мы чудом, но мы Защисти сдерживаем. Мы конечно. Мы чудом, но выдерживаем. Так, срочно По бегом. Да. Бегом, сам да, знаешь, зачем. Так, здесь Трелок. башенку отстраиваем. Куда осталось 2 минуты, но что сейчас прикажешь? атаки будут Драли учащаться. У нас башен все меньше и меньше, друзья. Так что, что так, пехотинцев да, вперед. Стрелков назад как, как хилы выжить, нужны хилы. парочка хилов нам не помешает Артас здесь и Чем берем ему, помыть? значит светло... не нужно классик восстановление еще клас. идем обратно идем обратно потому что сейчас будет опять атака да господин. так да. все на ремонт все что на приказ? ремонт да, так да, ремонт. рудник обрушился да. все на ремонт ну, я пошел на ремонт все Золота Чего? больше нет у нас Угу. Золота нет, минута 50. И давайте постараемся сгруппироваться сейчас. Есть. Сгруппируемся мы Я сейчас в в башнях. Сгруппируемся в башнях. Так, да, а, наш срочно, наш срочно, срочно, войны. срочно. срочно. Делаем, значит, дела. Так, выносим все, кто нам попадется на нашем пути. Да, против против. Закрываемся стрелами. А, пришел Нич. А надо бы срочно всех нам сейчас сдерживать по максимуму. Свет так, так, так, так, так, Вот этого тоже сдерживаем. А, блин, лечим, лечим, лечим я по максимуму, боюсь. по максимуму, Разуме. ребят, лечим. Наша самая сложная И осада, самое сложное нападение, Отличный отражение. Вот сюда вот отходим. Все. Здесь у нас есть милиция, Все. Да. Которая да. у нас как склинтоны вот, просто, да Здесь убью. еще есть башни, которым мы тоже так же сможем Одной осадить кого-нибудь Так, держим моих парней я Отходим их подальше, да Свет Здесь мы силу. сможем сдержать У меня тут очень-очень большая подмога 55 секунд остается Вирус. Я, конечно, Отличный постараюсь, план. но ничего не обещаю Так, атака, значит, плечався да, да, блин, капец миссии. С другой стороны тоже нападают Делаем прикотинцев Наш артест бьется провода. в одну калитку уже практически нам надо сейчас с мечом разобраться. Так, так, так, меча контролируем, контролем меча. меча срочно весь дамаг с последних башен, которые остались. Надо его срочно отсюда убирать. Еще немножко осталось. Как нет числа? Так, ты отходи сам Сам отходи, отходи сам, отходи. Отходи, Артес, отходи. Доблестно, геройски. Что-то откуда их столько понавалило-то, а? Надо убегать, убегать, убегать, иначе вылезли печально. Печально будет. зелема на бери. Пошли, пошли, пошли, пошли. Разум давай, давай. Юзаем, юзаем молот. Отлично. Защисти Я от думаю, что успеем. Четыре секунды осталось. Три, две, одна. Ну, Отличный где же, где же этот да Задание выполнено. А мы а защ... Защитили мы Харглин, друзья. Ура, у нас это получилось. Даже наш Артес не погиб. Супер просто. Капец, тут нежити навалило. Это просто кошмар. Подавляет числом Огромным количеством. Свет при... Свет придает мне силы, говорит Артес. За За короля! И тут подмога, я смотрю, пришла. Очень большая толпа рыцарей. Уда! Ты даже не представляешь, как вовремя ты появился. Рано праздновать победу, сынок. Бой еще не закончен. Вот так вот мы отражали нападение, значит. Очень сложная миссия, на самом деле. Сколько помню, всегда было сложно. Даже на самом легком я уровне Я что тебе удалось сдерживать их натиск так долго, мой мальчик. Если бы я владел... Знаешь, послал... Шутер, я сделал все, что мог. Конечно, если бы у меня за спиной был легион всадников. Сейчас не время мечтать. Это только начало. Ряды нежити пополняются каждый раз, когда гибнет кто-то из наших воинов. Значит, мы должны ударить по их повелителю. Если понадобится, я сам отправлю в Стратхольм и убью Малгануса. Тише мой мальчик, несмотря на всю твою храбрость, тебе не удастся в одиночку победить того, кто командует легионами мертвых. Тогда счастливо оставаться, Уто. Я ухожу. С тобой или без тебя? Вот такие вот дела. Завершили, значит, мы миссию с большим трудом. Да, сложно на самом деле было, тем более мы играем на, на высоком уровне сложности. Но, ребятки, у нас получилось. А как же могло быть иначе-то? Ведь надо же все равно проходить. У нас же прохождение игры, а мы в любом случае, друзья, пройдем. Это все дело рано или поздно. Ну, а мы, ребят, продолжаем находиться в ожидании Warcraft 3 Reforge. Я жду с нетерпением, когда же он выйдет. И жду, когда же я смогу в него поиграть. И также, ребятки, и вы... Тоже, я думаю, ждете не меньше моего. Ну что ж, а на сегодня пока что, как видите, все. играть только в самые крутые и топовые игры. Всем приятного геймплея. Еще услышимся.